Коллеги, всем привет! Это Андрей Тихонов и несколько слов о продвинутом курсе школы Ордонтии 2.0. Но вы знаете, что мы взяли свою старую, проверенную годами, отличную школу Ордонтии и реформировали, чтобы сделать еще лучше. Мы разделили ее на базовый. Курс и продвинутый курс. Ну, базовый курс Сергей Викторович уже освещал, и он, как и прежде, состоит из первого и второго уровней, предназначенных для начинающих врачей. Что же такое продвинутый курс и для кого он? Раньше мы пускали на продвинутые уровни школы только тех, кто прошел базовые уровни. Теперь такое ограничение отсутствует. То есть формально на продвинутый курс мы пускаем всех желающих. Однако рекомендуем, чтобы его посещали врачи или уже с каким-то опытом работы осознанным, или отлично освоивший программу базового курса. Что представляет собой продвинутый курс? Теперь это 4, а потом будет 5 отдельных трехдневных семинаров, которые можно посещать в любой последовательности. Что это за семинары? Очень кратко, потому что подробнее будут отдельные посты и видео на эту тему. Первый семинар называется Решение главных задач ортодонтии. Он о том, как четко гарантированно, с логикой последовательно достигать самых важных задач, а именно красивой улыбки, центра верха по центру лица, первого класса по клыкам, решать вопрос дефицита места и получать стабильный, красивый, функциональный результат. Вроде бы довольно базовая тема, но опыт показывает, что более 80% врачей теряются, как в любой ситуации, получить эти задачи гарантированно. Вторая. Тема, которая будет освещаться в продвинутом курсе, это семинар, посвященный лечению 2, 3 класса открытого и глубокого прикуса, то есть сагитальный и вертикальной аномалии прикуса, опять же, углубленный последовательный разбор, с акцентом больше на скелетные случаи, однако без хирургической коррекции. Третий семинар это лечение детей-подростков, отлично и давно уже зарекомендовавшийся семинар от Сергея Викторовича, который. Полно, очень научно обоснованно и практично разбирают тему ордонтического лечения детей и подростков. И четвертый семинар – это семинар по применению мини-винтов ордонтии. Биомеханически ориентированный, последовательный, четкий семинар о том, как решать основные задачи с применением мини-винтов. Посещая продвинутый курс, полностью его освоив, вы сможете мыслить своей головой, иметь четкую логику принятия решений, всегда понимать, что, куда и зачем двигать и уверенно достигать основных задач ордонтического лечения. А это того стоит. Ждем вас на семинарах продвинутого курса школы Ордонтии. И до встречи. Пока.